я здесь первый раз здесь очень классно вот очень-очень классно. я заметил такую тенденцию что люди люди немножко отличаются то есть люди которые находятся в данный момент здесь на территории инвестирования они просто, просто они реально все заряженные я сюда прилетел, ночь мы не спали, мы прилетели немножко опоздали на мероприятие, сразу ворвались в игру и швол. Это официальный денежный поток от команды Rich Это не подделка какая-то, Она отличается тем, что в ней нету денег. У меня вообще открылись новые горизонты, можно сказать, что до этого я, можно сказать, вообще ничего не знала. То есть это совершенно новые возможности по всем которое было сегодня у нас, я получила от них а, по максимуму. Что нужно уметь делать, это обезопасить свои активы. Потому что что толку, если вы много зарабатываете, умеете там создавать эти активы, но не умеете их защищать С моей точки зрения, одни из самых основных рисков, которыми мы с вами все встречаемся Вот это вот внедрите в свою жизнь на постоянной основе, то ваши результаты, они уже будут а, более стабильными Очень понравилось а, Меркулов Андрей, да, по, по сайтам, да, по доходным сайтам вот, вот очень такая тема, очень которая меня такая зацепила, хочу ее очень подробно изучить Приехал обучиться, ну, найти пути, куда... Вложить деньги, интересные кейсы выслушать. Тем, кто развивается, да, кто ищет какие-то пассивные источники дохода. Меня в очередной раз подтолкнули на действия, Открыть для себя новые возможности для дополнительных доходов. Нужно приезжать каждый раз, нужно каждую конференцию посещать, не пропускать ни в коем случае. Это очень хорошая мотивация для действий.